всех приветствую на моем канале хочу поделиться с вами приемом восстановления свинцово-кислотного аккумулятора при помощи вот такой нехитрой схемы заряда рассмотрим элементы которые имеются в наличии это свинцовый аккумулятор на 66 ампер часов 12 вольт выпуск от февраля 2008 года то есть в данный момент он отслужил порядка пяти лет, при том в не самых благоприятных условиях, то есть были глубокие разряды, поскольку он трудился в связке с инвертором 12 220 вольт. Это как раз -то определило большую потерю емкости со временем, потерю плотности электролита, и я так полагаю особо. Особо большую засульфатированность пластин и рабочей массы. То есть наверняка сульфат свинца покрыл пластины аккумулятора плотным налетом, что не давало набирать ему необходимую емкость. А теперь это зарядное устройство Orion PV325, также 12-вольтовое, предназначено специально для свинцово-кислотных аккумуляторов данного типа на нем выставлен ток заряда Сейчас смотрим. 5 ампер в принципе оно позволяет до 18 ампер разогнать заряд но больше не надо вообще ток заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов не должен превышать до целых одной десятой от емкости в данном случае получается 6,6 ампера ну, мы выставили 5 это произвольное значение, которое наиболее близко к оптимальному току заряда. Теперь это нагрузочка, которая попеременно с зарядкой производит разряд аккумулятора. Общий ток нагрузки при включении этих лампочек составляет 1 ампер. Режим пульсации. Режим пульсации это 4,3 секунды разряд и зарядка 3 секунды током 5 ампер вот видим напряжение напряжение при зарядке то есть оно просаживается и поднимается попеременно при циклах заряда разряда теперь что это за куча за связка проводов вот, это модифицированное реле поворотов автомобильных. Вот, к сожалению, тут не видно сейчас, что это за марка реле. Вот, и вспомогательная реле, сверху видим маленькая, также на 14 ампер, 12 вольт. В связке они позволяют осуществлять такой алгоритм заряда, восстановления аккумуляторов. Для чего вообще все это было придумано, создано? Мы с вами знаем, что свинцово-кислотные аккумуляторы не особо не любят глубоких разрядов. При возникновении такой ситуации рабочие пластины, рабочая масса покрываются слоем сульфата свинца, который крайне трудно растворим. Его можно, его можно ликвидировать, этот слой только лишь применением специального алгоритма заряда, то есть пульсирующих колебаний зарядного тока, вот. Но для этого существует специальное зарядное устройство. Здесь же используется простое зарядное устройство, зарядное устройство автомат, при достижении 15 вольт оно понижает при повышении напряжения на аккумуляторе вплоть до 15 вольт, постепенно снижается зарядный ток, поэтому отсюда и пошло. Название зарядки автоматическое. Да, тип зарядного устройства автомат. Почему плохо заряжать аккумулятор постоянным током? Ну я так скажу, что в соответствии с научными изысканиями, проведенными различными исследователями, было установлено, что постоянный заряд, заряд постоянным током не способен полностью с полностью сформировать рабочую массу первоначальное состояние аккумулятора при зарядке, то есть часть рабочей массы остается не непрореагировавшей, а тем более сульфат свинца, если он имелся, препятствует заряду заряду батареи полному, то есть существует целый ряд негативных факторов. Кроме того, при достижении 15 вольт по установленному для данного зарядного устройства значит, значению. Аккумулятор начинает активно греться, электролит кипит, мутнеет, происходит осыпание рабочей массы пластин, что в конечном счете может вызвать вплоть до негативные последствия, вплоть до замыкания. До замыкания в отдельных банках и соответственно батарея будет в общем уже неприводна к использованию этот алгоритм заряда я не забил самостоятельно вычитал рекомендации других людей на сайте электротранспорт.ру вот в частности там приводится Схема модификации реле-поворотов и тип конкретный его. <coughs> Что касается вот этого второго реле, я тут самостоятельно его уже применил в качестве дополнения. Вот. Схема простейшая, в принципе. Вот. Результат не заставил себя долго ждать. Емкостью аккумулятора, по моим оценкам, была где-то 30 часов то есть половина. После двух циклов такой тренировки в течение 24 часов мы имеем практически 90% восстановление емкости. Аккумулятор разряжался лампой на 55, 55 Вт в течение 10 часов вот. и оставалась еще определенная емкость в нем. Несмотря на то, что просадка напряжения была уже до 10 вольт, это не означало стопроцентный разряд. Если я дал аккумулятору немного отдохнуть, еще сколько-то, сколько, сколько -то, наверное, бы разрядка могла осуществляться. Вот. Но лучше до такого не доводить. Так что при минимальных затратах, кстати, реле поворотов обошлось мне 120 рублей. Вспомогательное реле вот это вот маленькое. в 60 рублей. Вот, а конденсатор, которым было модифицировано основной реле поворотов, у меня уже был до этого. Так вот, при наличии где-то 200 рублей можно...